Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Как сказать, спросить, сколько это стоит? Tell me please. Дорогие друзья, наш урок завершен, я желаю всем вам удачи, успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии, всего вам доброго, соулон, so пока!